Гадарь Дмитрий. Я отвечаю за информационную безопасность в Тинькофф. Мы обсудили несколько вопросов. Что такое security operation center? Какие компоненты у него есть? Как вы обучаете персонал? Как развиваете? Вообще, куда планируете двигаться? И, наверное, сделали определенные выводы, что важно не останавливаться, делать что-то. И что Security Operations Center — это как ремонт в квартире, да, его нельзя закончить, его можно э, только в определенный момент остановить, но это не значит, что он будет закончен. И это постоянное развитие, и нужно двигаться, и оставаться в тренде кибератак, в тренде злоумышленников, э, видеть, что делают э, защитники, что делают другие на рынке. И важно пользоваться чужим опытом, не закрываться внутри себя, и смотреть, и использовать чужой опыт в том числе. Многие уже начинают говорить, что первая линия не нужна. Все об этом говорят, но пока никто не сделал. да, То есть оно все равно в, в каком-то виде там, сок без людей, он, конечно, невозможен. Люди нужны в Security Operation центре. называть это первой линией. Ну, то есть я бы не делил функции между, там, жестко между первой и второй э, линией и перераспределял бы какую-то функциональность между ними. Ну, то есть у человека на первой линии не должно быть... Э, ну, то есть, как-то мы обсуждали, что должна быть четкая инструкция регламент. Если есть четкая инструкция или регламент, то она роботизируемая, автоматизируема. А у человека, который занимается реагированием, все-таки было бы неплохо а, иметь какую-то чуйку и понимание, что вот сюда вот обязательно нужно посмотреть, или вот здесь что-то пошло не так. И это важно, я думаю. Я не могу сказать, что мы выбились как-то из плана. Мы двигались по своему плану и двигались по нему с некоторыми изменениями. Просто надо понимать, что Тиньков он достаточно организация, которая не имела там офисов, и мы и так могли работать удаленно. Мы перешли удаленно там за пару дней. Мы просто поехали домой и продолжили свою работу так же, как из офиса. Ну, то есть, поэтому это, ну, повлияло на некоторые изменения и приоритизацию, может быть, мы там чуть больше отдали приоритеты реагированию на инциденты в удаленном доступе. Но я не могу сказать, что мы как-то кардинально поменяли именно с точки зрения развития Security Operation Center свою стратегию. Мы продолжили двигаться в этом направлении, достигли целей. Точнее, мы перевыполнили существенные цели. И это очень здорово, что ребята развиваются в соке, делают один из самых крутых соков, наверное, в России, в моем мнении. Мы очень жестко приоритизируем свои работы. И я нахожу это очень важным – планировать свою стратегию и постоянно к ней возвращаться. Это рабочий инструмент и Security Operations Center, и других подразделений информационной безопасности. Это позволяет их между собой интегрировать и добиваться лучшего результата. Поэтому там есть там, стратегия длинно есть краткосрочная стратегия. И стратегически это раз в квартал, как минимум она апдейтится, и в нее вносятся изменения. Это очень важно. Если происходят на рынке какие-то изменения, то мы готовы к этим изменениям. У нас есть определенный задел, который позволяет подстроиться под меняющиеся условия. Поэтому, опять же, там, переходя к, там, к той же пандемии, для информационной безопасности, конечно, это был определенный стресс, но я не могу сказать, что что-то там порушилось или что для нас это было... Ну, мы привыкли работать в условиях изменений, и для нас это часть работы, да, то есть мы готовы к тому, что появится новый вектор атаки, и нам нужно будет быстро перестраиваться, там, сделать новые средства защиты, перестроить планы реагирования, добавить новые плейбуки там, и так далее. Если это там, организации, которые там, переходят на удаленный доступ или перешли на него, я думаю, что большая часть 2020 года организации занимались именно IT-переходом на э, удаленную работу, то информационной безопасности я бы рекомендовал обратить внимание на поведенческий анализ пользователей, на контроль администраторов, на то, что происходит на удаленной рабочей станции, которая больше не находится, на самом деле, в периметре. И обращать внимание на то, чтобы безопасники знали, там, злоумышленник работает за этой рабочей станцией, под удаленным она управлением или сейчас пользователь что-то делает. Ну, то есть, может быть, какой-то behavior-анализ. С точки зрения там, может быть, внедрять какие-то ватермарки в экраны, чтобы видеть, если что-то сливается там в интернет. Ну, вот, вот какой то в защиту именно удаленного доступа, причем в комплексную, да, в том числе с подключением там security operation центра. Ну, вот пример приведу, ведь можно легко поставить на реагирование, с какого там адреса подключался сотрудник. Он там находился в Москве, для него стандартная локация, допустим, Москва и Питер. И тут он из Китая зашел там, через три там, часа, когда он находился в Москве. Ну, то есть он технически не мог туда добраться, поэтому, скорее всего, это подозрения некоторые, на которые стоит отреагировать. Эктора угроз тоже поменяются, характер атак. И все-таки хочется больше уходить в пользовательский бехевер и понимать, что делает пользователь. Нормально ли то, что он делает, отклоняется ли его поведение от предыдущего поведения. Может быть, вот в эту сторону было бы здорово посмотреть и строить от этого, в том числе, наверное, противодействие там, внутреннему мошенничеству. Можно развивать это в любых направлениях. Причем делать синергию с тем же IT-подразделением и с другими подразделениями, которые, например, это не задача информационной безопасности, но много организаций собрали статистические модели по тому, сколько человек работает в каких системах, сколько времени он проводит в EPN или в тех или иных там. Это же можно использовать для поведенческого анализа и выстраивать э, понимание там, злоумышленника, это пользователь или кто-то другой.